Всем привет, меня зовут Макс Прайм, сегодня про войну, которая, возможно, уже закончилась, идти. Смотрю я новости, Ну но за мной не закончится, потому что Россия, именно сейчас президент, занимает кого-то, а украинцы, зеленские, не сдаются, поэтому эта битва продолжается ну, буквально 2-3 месяца там. Возможно, я потом это уложу, потому что сейчас у нас пока что мирное время, потом будет военное время. Возможно. Ну, они там сейчас гуляют где-то там по селам, говорят, эти русские стреляют, убивают. Другие занимаются ракетами, чем угодно, танками, вертолетами, захват какие-то базы. Ракетные установки, которые делают там с Крыма начиная. А я тут думаю, почему именно Крым? Потом через 8 лет напал президент Путин. И НАТО что-то как-то поширились медленно. Но 8 лет, они планировали это все дело. Некоторые писали мне, куда то порядок. реально. Донбасс, Луганск, Донецк. Про Крым ни слова, это значит им... Новости РФ помешали голову, что они говорят про это, а про Крым не слова, потому что новости не хотят, чтобы русские знали про Крым, русские это Крым, было будет, но, но, но они отдали там истории, потому что у них есть своя руда, зачем Крым, Крым тоже есть руда, Крым тоже есть руда, какие руды можете и график посмотреть, кратко расскажу, ГАЗ и Ой, э, на, нефть. Газ, нефть в России топ. Э, Крым, там заводы топ. Топ-топ. Топы топ, куда-то. Украина, там руда. Железо, золото, алмазы. И логично, говоря только про эту. Ошибаетесь, иностранцы США. Я, наверное, перейду еще на более-менее упрощенный язык. Например, сейчас на... Но то, что неправда, да, руда-то есть, да, можно 60, 60 миллионов обеспечить людей, в Украине там 30, как-то так вот, в России 130, 180, я не знаю вообще, но точно в России нет 200 миллионов, в Украине точно нет 80 миллионов, 70, 60. Ставки делаем нет 50 То есть Россия в три раза больше, чем Украина и 3 раза сильнее. Россия есть диктактор. Диктактор Дума понятно. А вот в Украине есть только Свобода. Что это значит? Это диктатор. Это китайцы, которые там. И ехипет, которые вы служите. И новости служите и не едите, только работайте по селам, по работе всяко всякое такое, выживайте там и хотите, чтобы ДНЛ, НРР сейчас язык с утра вообще подъедает, у поэтому извиняюсь вот, и Крым, призывники получается, что фигня полная поэтому Крым украинский отдать Донецк, украинский, вернуть, класс, говорю сейчас, Луганска, вернуть украинский к народу и к президенту, потому что у нас свободно, у вас диктактор, который вам болтает, там потом говорят, новости показывают, что Крым наш, и все, Крыне мы ничего не давали, вот, вот так он говорит, не слушайте вашего диктатора, слушайте нового диктактора, упрощенного у него так, я скажу что это такое потом белорусский такой вот так он и я, я все видел ну, такой вот эмоциональный да но знаете что значит, сколько мне 66 Владимиром путин вот молодой, молодой. смотрите значит 20 30 40 50 60 70. Ну, 70 ходит. Юлия Тимошенко с Украины. Ей 71. Она старше, чем Владимир Путин. Какие вопросы. -ка? Если мы так, так можем быстро фигню заниматься. 8 лет, грубо говоря, он 50 напал. 40 с чем-то. 49, 48, 46 патро Порошенко с ним дружил. Я уже рассказывал, почему. Вау. Так. Это была бомба русская. Так, давайте так по-быстрому. А то реально сейчас... Бабахи, блин, слышно. Сейчас по-быстрому вспомню. Братно-братно. Фанка предсказывала... Все, наверное, сейчас не могу. Нужно срочно включать свет. А то реально бахнет ракета русская. тихо. Мне так часто. бывает делают. Значит, друзья, мы с вами заканчиваем. Наверное, такой скучной ноте. Грубо говоря, верните Донецк, Луганск. Все верните. И фашистов отойдите от территории, видимо на вашей территории не заходили ни разу, там хотели говорят, но Крым еще не наш, поэтому мы так вот потому что территория территорию у поменял специально, чтобы провоцировать украинцев. Ну еще к этой не провоцировал Зеленский, то есть президент Путин сказал, да красавица красавица, так это уже не шутки. Я так не смогу. Так, давайте по-мирному. Друзья, почему столько много ракет? Я не понял. Владимир Путин и россиянин. Вы можете отставить. Вы народ. Вы должны стать свободными. Чем слушать вашего диктатора? китайца, Как там? Россиянина. Президента Путина. И дальше и Египет так дальше вроде бы их там 276 там явно много этих вот экантрактиковой как там Детекторов. и свободных народов набирайте свободы, чем детектор что еще сказать наверное уже все про заканчивать это сейчас бахкот но знаете мы потом как-то э, отомстим не знаю как но будет такое Россия огромная страна нужно ее как-то заменить и захватить. И то реально она уже с ума сходит. Китай, думаю, поможет нам. Там отрежет половину России. В том будущем. Половину в левую сторону оставит, правую сторону, скорее всего, захватит. И там слабая сторона. Помню, что китайцы именно россиянины, Путин сказал, там войска побудьте рядом с китайцами, вдруг они нападут. Доверие есть, доверия нету. Холоднокровности, получается, Китай холоднокровностью отвечает в ответ. Ну, если он слушал, там, в новостях. Поэтому новости я считаю бред в русскоязычных. Украинский язычных тоже бред, поэтому... Много воды, э, всякое такое, а там, там бред, получается много. Тогда я заканчиваю всем пока, всем Макс Прайм. Я волнуюсь, поэтому... В описании пишите комментарии. Я обещаю скинуть там WhatsApp, вайбер, рупу, где мы будем с вами общаться, если вдруг... Снова давай